Добрый день, друзья. История о пациенте, который долго боялся, два с половиной месяца, а то и три. Пришелся на операцию, пришел наверное, на э, январские праздники с проблемой храпа, плохого носового дыхания. Но ну, покажу, по крайней мере, по носовому дыханию. Хотя, конечно, решение проблемы носовой перегородки не решает проблему храпа, но здесь э, причина-следственная есть. Поэтому, смотрите, какой гребень. Человек с этим жил всю жизнь всю жизнь, еще и полипчик такой вырос а это или слизистая такая полипозная измененная но в общем-то такой перегородкой это после анимизации. то есть мы сняли отек, а так у него нос вообще не дышал, главное слово вообще ну а дальше там коллег включите рентгеномию еще раз смотрим перегородку, Смотрите, тут придется все аккуратненько выделить, убрать а здесь мы посмотрим сейчас на согласку, хотел. ну на Отечный, видите, практически пространства нет. Это говорят о слеп Вот у эндоскопия только во время операции. Вот она, уровень сужения, послозность тканей. Большие боковые валики, трубные, здесь идут. Они тоже вибрируют, поэтому... Ну и здесь, конечно, сурые Огромная, гипертрофия. Как раз их тоже нужно будет убирать. Здесь и костная, и коневая часть, такая, достаточно большая. Поэтому объем операции... Максимальный, но вот не будем называть имени, привет нашему пациенту, покажу ему как раз видео, он очень, очень переживал, как все пройдет.